Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами заново а я, Серый Кролик. Один человек спрашивает, почему тебе комбикорм? Ну, я назвал цену, конечно же, он говорит, о, дорого, в магазине дешевле. Я понимаю, что в магазине дешевле, но, блин, чтобы не сделать сейчас комбикорм, мне нужно было слазить туда, на венчик, залезть на этот крольчатник, сейчас это все перебазировать туда, и это только часть сена. Главное, сейчас не провалиться, а то сделаю, сделаю крольчатник. И можно провалиться. Специально покажу, друзья, как знали, что не все так легко. Вот, вот если я сейчас навернем с этой крыши, женка, будем мне больничку платить. Ну вот, друзья, пойдем дальше. Параллельно мы подшили крышу уже со всех сторон. Ходу больше там хранить сильно. Пока там все насушится. ну у нас же зима, все на самом что должно посушиться, при, прежде чем мы его будем резать, покажем. Ну, клетка, как конечно, всегда не доделана. Уже привязать. не привязывай, сейчас будем дальше снимать. Короче, такая ситуация. Она у нас беременна, осталась у нас буквально 8 дней до акрола. Вырезал вот такую вот с Друзья, это фигня полная, честно говоря. Вырезал временно, клетка здесь тоже стоит временно, потому что она должна в совсем другом месте стоять и перевернута. Конечно, будет она все-таки из доски и обшиваться обязательно металлом, потому что она грызет сто пудов. Она побыла пять минут, эта задвижка уже грызла полным ходом. Но у нас необходимость... Серьезное, поэтому пришлось оставить то, что есть. Как у большинства кролиководов. Ставим то, что есть. Вроде на время, на самом деле навсегда. Нет ничего временного, как постоянно. И еще отверстие сильно большое. Я вырезал 15 на 20. Большевато. Шла. Иди. Иди на Она заходит как... Так, что еще по данной клетке? Собираю я полностью материал на новую клетку, то есть сетка, деревянные бруски, саморезы. И думаю, погода нам даст добро. Денежку я уже, грубо говоря, надеюсь, от жинки все-таки получу. Надеюсь, хотя она сказала, все уже рассчитано на копейки. Ну ладно, попробуем вам сложить клеточку, ну и для себя в первую очередь, за какой промежуток времени это получится. Ну и вы сами убедитесь, там 10 минут клетка сделается на 2 метра вот это на 2 метра, на 5-10 минут работы, или 20 минут, или 40 минут, или час. Все это увидите, друзья. А сейчас пойдем мы наруем сено. Что-то Жинка у нас сегодня мочит, наверное, живот болезнь. А, сено наруем, а также она расскажет, как утеплила деревья, и какие деревья где утепляла. На Пришли с в сад, <клес> чтобы она рассказала про деревья, как она их утепляла. Ну, короче, она их не утепляла, утепляла их, их. я сам. Здесь растет вот персик, Жинка улыбается, блин не знаю что сказать здесь растет у нас абрикос Фу, утеплили так мощно даже чересчур мощно, немножко соломкой мышка не заведется потому что туда да, пачку отравы положили в каждую но в персик в том году у нас смерз, поэтому вкрыли. и абрикос тоже обезопасили вот такая у нас колонна дед мороз не горочка получилось что ты трогаешь сейчас поломаешь мне модель Сильно мы измельчаем для того, чтобы производить свой домашний капигурм Видео будет вверху, вот, где с правой стороны Ссылочка, так что заходите, посмотрите Почему так крупно, почему так мелко Все объясняем, все показываем Составка капигурма тоже мы обязательно зачем делать домашний, если можно купить, первое, пытаемся сэкономить, это первое, второе, пытаемся купить более-менее качественный плод. качественный, это в первую очередь, потому что при купке на там культур со шаров, правда, есть тоже напишки, вроде купляешь молоко, а там молочный напиток, да? А где в камню Зерно цельное, дорогое, поэтому используют кусты, все это белорусское производство, она уже старенькая, покупали ручку из рук. При работе, а будьте аккуратны с руками Вот, друзья, не будем мы затягивать данный ролик Мы сенок, конечно же, доизмельчаем Пойдем сейчас свинок покормим Хотел сегодня сделать обзор покупок Но делать его, конечно же, не буду Оставим это на завтра, потому что мы покупки Не приобрели Что мы купим завтра в магазине, мы обязательно покажем Сумма порядка, сколько, Юлика? Больше двух тысяч белорусских Да, это долларов на 800 Ну, плюс-минус Так что, кому будет интересно, что мы будем покупать Заходите на канал, вы все, друзья, увидите ну, нам осталось покормить птицу, покормить свинок. Вы их видели прекрасно, показывать не будем. Да и затягивать ролик не будем. Так что, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, оценки. Кому-то, если не нравится, ставьте дизы. Всем пока, друзья. До завтра.